Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия, и я, Вика. Сегодня я вам хочу предоставить вот такой вот экспресс-мастер-класс. Краткое описание вот этого вот кардигана, который я вязала на заказ. Вернее, я его вязала под... Ну, на заказ, да, я его вязала подруги. Вот фотографии вы, вы на ней видите. Вот, для фотосессии. Ну и, понятное дело, носить она будет. Пока он у меня, я хочу сделать краткий обзор ну, на эту модель потому что я ее максимально упростила так как я уже поняла немного уровень своих девочек которые вяжут по совместниках да вот, что они очень опытные у меня ну не все не, не буду говорить про всех у меня и начинающие есть но ну, этот краткий как бы обзор описания оно для тех кто уже вяжет Потому что я даже свои мастер-классы, которые есть у меня на канале, вот этого кардигана с капюшона начатого вязать, я его упростила вот до невозможности. Вот этот упрощен прям прям вообще. Там никаких скосов, там никаких горловин, ничего абсолютно. Сейчас я вам это все расскажу, покажу. вот, И вы поймете, что это очень просто. Вот. Мастер-класс я не снимала на эту модель, потому что потому что не снимала, потому что <смех> некогда было. Вот И хочу, девчонки, продолжить наши розыгрыши э, моих э, сокровищ, да, книги и журналы по вязанию. Да, я понимаю, они на чешском языке, но вот подскажите мне кто-то, как называется приложение, которое переводит. Потому что перевести очень просто, девчонки, я думаю, что вы справитесь, тем более те девчонки, которые у меня хорошо вяжут, им достаточно будет схемы, понять, сколько петель добавляется, это даже и так понятно, вот, сколько набирать, сколько добавлять, вот сейчас у меня вот этот вот журнал Бурда, 12 Бурда, 12-21 года, у меня есть обзор на него, вы можете посмотреть, я оставлю под этим видео ссылочку на этот обзор этого журнала, что именно у нас там вот, и э, журнал получит э, тот, кто наберет э, комментарий, получит комментарий, вот, правильно <связь>, который наберет больше всего лайков. Э, результат у нас будет через два месяца. И, как я уже говорила в предыдущем видео, в прошлом видео разыгрывалась книжка со скандинавскими узорами. Вот, и у нас эти розыгрыши будут каждое видео, вот, я постараюсь, потому что я обычно эти журналы не скапливаются, я кому-то отдаю, вот, а теперь я решила отдать это вам, пошлю в любую страну, в общем, кто напишет самый популярный комментарий, сразу, допустим, через неделю, через две, это не не вариант, как бы, потому что Лайки набираются на комментариях постепенно Они должны комментарии настояться да. И вот такой вот журнальчик В этом видео мы разыгрываем Кстати, вот смотрите, какой пиджачок на лето Чудесный Вот прям захотелось мне его связать Вот, пока два месяца пройдет Возможно, я его на свяжу Вот такой вот, смотрите, какой классный Правда же, классный? Я уже забыла кстати сама что в этих журналах есть вот ну да ладно сейчас давайте к обзору модели вот этот журнальчик у нас сегодня разыгрывается так что смотрим, пишем комментарии не факт что хороший комментарий наберет лайки возможно плохой комментарий удалять ничего не буду вот принципиально вот мне самой интересно. Итак, девчонки, вот эта вот модель. Что у нас говорит эта модель совершенно просто вязала сверху вниз? Вот начиная с капюшона. Капюшон у меня вот имеет, вот если сбоку на него смотреть, вот такой вот форму. Вот, набирала я петли. Вот отсюда я вязала, набирала петли 35 петель. Плотность вязания у меня, девчонки, 6 петель, 6 петель. 10 сантиметров и э, 14 рядов рядов 10 сантиметров спицы у меня были 10 миллиметров 10 миллиметров спицы и пряжа вот девчонки пряжа если вот так вот на визуально то она где-то 8 70 80 метров в 100 граммах но Дело в том, что вы определяете, уже начинаете вязать капюшон, а там уже по своей плотности определяете ширину изделия. Вы сейчас все поймете. То есть нет привязки на это. Тут сам принцип вязания. Почему удобно? Потому что вот такие кардиганы, тем более английской резинкой он вязан, они очень тянутся вниз. И угадать с длиной... Вот, при вязании снизу вверх практически невозможно. Поэтому, вот если вы вяжете с капюшона сверху вниз такой кардиган, во-первых, вы можете определить сами длину, которую, какую вы хотите. Во-вторых, вы можете, вот вы вяжете, уже руку вас вязали, э, допустим, если у вас ограни ограниченное количество пряжи, вы тоже вот вниз вяжете, вот сколько у вас есть пряжи, тоже как вариант, знаете. Вот, итак, мой капюшон я набирала 35 петель, я неправильно нарисовала, давайте вот так вот, здесь у нас совмещено, то есть в целом я набирала 35 петель, давайте не так, еще раз, итак, я набрала для капюшона 35 петель, вот, а и забыла сказать капюшон в глубину у меня 40 сантиметров а в высоту 50 сантиметров он объемный он глубокий такой объемный хороший глубокий понимаете я хотела хочу вам объяснить очень очень хорошо ну чтобы вам было понятно если будет непонятно девчонки мы можем для новичков, вот одна категория у меня совсем совсем новички. Я понимаю, некоторые некоторые. Боже, я уже натарахтела в этом видео. Некоторые не смогут, да, связать, мы можем собраться в совместник. И пошагово, вот с видео, с элементами, с расчетами. Разобрать эту модель. В общем, набрала 35 петель. Еще раз, последний раз. Э, набрала. Любым способом набираете и вот буквально два ряда вы вяжете английской резинкой, центр определяете, да, это у нас по 16 петель и здесь по 17, 17, 17 и одна петля центральная. Вот из этой одной петли мы вывязываем по 3 петли, тем самым добавляя петли, то есть делая этот скос. Здесь у нас 7 раз по 3 петли. Ну, то есть мы вывязываем из одной петли 3, то есть добавляем мы 2 по одной петли сюда и сюда. Ну, я думаю, для кого этот мастер-класс, то им понятно. Далее вяжем ровно, пока мы не достигнем высоты желаемой капюшона В моем случае это отсюда. Вот когда я сделала добавление, у меня образовалась 49 петель. 49 петель. Вот. И здесь вот... Я вязала 50 сантиметров, да, это сам капюшон, высоту довязала, вот прям на себя мерила, как он на мне сидит, вот сколько я бы вижу, я люблю такие объемные капюшоны, не всегда получается, ну, в общем, в этот раз вот так вот. Далее я разделила капюшон на три части, ну, вот такие вот практически одинаковые, если вот так вот визуально, да, э -э говорить, то они одинаковые почему потому что вот с капюшона здесь идет на запах еще петли ну вернее с, отсюда с передней детали и э, получилось у меня и 17 петель вот далее я взяла вот эти вот 17 петель то есть я оставила вот вот полочка 16 петель 16 петель и взяла на вспомогательных спицах и взяла только вот эти 17 петель спинки вот эти вот и добрала здесь я добрала петли на плечи и добрала я до чтобы у меня получилось 50 петель то есть свою ширину вернее у меня там 51 число петель должно быть нечетное вот здесь у меня 17 было от капюшона вот эти вот я взяла. И набрала... Набрала я здесь 17. И здесь 17. Вот такие у меня прекрасные числа получились. Да. И по итогу у меня получилось 85 сантиметров. Широкий, да. Но это как пальто, поэтому он такой объемный широкий. Но это как бы изначальный, изначальный расчет, но, девчонки... Он вытянулся вниз и 85 практически ушло только на плечи, ну то есть здесь плечи как бы вытягиваются и оно очень спущено получается, а внизу он не выглядит на 85 сантиметров, потому что английская резинка она ну, утягивается вниз, проседает, да. И вот вязала я спинку до где-то 30 сантиметров, вот пройма рукава. Итак, у меня есть спинка. Здесь у меня горловина, и здесь у меня от горловины вот эта деталь передней, ну как бы завернутая деталь, да? Она висящая. Вот, я беру, набираю вот 17 петель, это полочку я уже набираю здесь 17 петель, присоединяю вот эти вот 16 петель, которые у меня на вспомогательной спице, и вяжу, вот в данном случае, левую полочку. Вяжу вот до, до этого момента вот 30 сантиметров, как и спинка. Да? Одну полочку. Здесь у меня 33 петли. И потом, когда я довязала до пройм, оставляю. Здесь нужно много вспомогательных спиц. Оставляю либо нити. Здесь у меня вторая часть капюшона. Те же 16 петель и здесь набираю прямо из этих петель спинки я набираю 17 и здесь то же самое то есть здесь у меня шва как бы нету здесь получается там цельное вязание вот и вяжу вторую полочку до до проймы и потом после проймы я соединила вот эти петли потом петли спинки и эти петли и вниз я уже вяжу Всю длину то есть на этом этапе я не соединила ну как бы еще не соединяла что я просто говорю рассказываю как я сделала значит что у меня здесь опять рисую вот у меня такая заготовка да, и здесь по 30 сантиметров тут же я набираю здесь рукавки, девчонки набирала рукав я через одну петлю даже не за одной кромочной а через одну вот ну вы э, смотрите по ширине рукава какую вы хотите я сильно широкий не хотела и у меня он был сильно спущенный поэтому я набирала вот через одну и вязала рука вот сколько даже кстати внизу я не ничего я не сокращала я просто вязала ровный рукав до нужной длины плюс 10 сантиметров на манжет все вот с рукавом я далее ничего не делала то же самое связала рукав почему я сразу вязала рукав опять же у меня ограниченное количество пряжи было вернее было я ее собрала ну микс такой у меня там 4 нити вот абсолютно разные даже не помню что и отчасти тех чешских частей, из которых я ну, на рекламу получала, ну, в общем, которые мне присылали. В общем, так вот. Получилось, что я намиксовала все и не знала, как у меня будет. Поэтому я связала рукава. Потом только уже после рукавов. В рукава у меня не в круговую. Вы можете в круговую, но я вот Принципиально не люблю вязать в круговую рукава. Бесят они меня. Вот. Я соединила только после того, как связала вот рукава. Потом соединила полочки, вот полочки, спинку. И уже вязала вниз, сколько у меня будет пряжи. И вот так вот, таким вот образом я его как бы и сообразила. Вот. В принципе, это все. Я думаю, вам понятно, кто вяжет. В принципе, как набирать петли, вязать капюшон, посчитать. Это все есть в видео с кардиганом, где я внуку вязала. Там все-все-все подробно я рассказала. Даже карманы. А еще этот пояс я связала. Вот. И все. И вот такой вот кардиганчик у меня получился. Я думаю, а и кстати, видео я это оставлю, которое у меня с детским кардиганом внуку. Там тот же принцип, но только с расчетами и с горловиной. А здесь все упрощенно. Вот я просто хотела сделать обзор на вот эту вот модельку. И в конце видео еще напоминаю, что у нас розыгрыш вот этого журнальчика. Вот, его получит э, самый популярный комментарий. Через два месяца посылаю в любую страну девчонки. Итак, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Вам была Всем пока!